И всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами сыграем в игру Энсазу. Э, да, я давно обещала играть, поиграть в неё. Вот сейчас, по крайней мере, начнём. И надеюсь, что меня слышно и игру тоже. Берём. Разгадываем. И не разгадывается почему-то. Ладно, позже как-нибудь <смех> разгадаем вместе с вами. Опрокидываем, берем, берем, опять берем, убиваемся. <смех> Game over. разгадываем. Если что, ребят, подскажите потом, как разгадать вот эти загадки, которые я не могу разгадать. Mm. Mm. Берем. Mm. Разбиваем. Берем. Берем. Открываем. Вставляем. <свеч> <свеч> Идем брать, разламываем, вставляем, открываем, берем, зачем-то горшок берем, зачем? Для чего теперь эти предметы предназначены? Ну, тогда пойдем убиваться. Что же еще делать? Хм. Все равно больше тут э, нечего разгадывать. И... Для чего этот групп вообще? Что тут вообще нужно? Ну и здравствуй, нож. И, ребят, если что, видео уйдет у нас в половину девятого по Майнкрафту. Так что... А, и еще в девять будет трансляция. Если что, заходите.